Вот давайте честно, если рабочий стол вашего ноутбука выглядит примерно так, 90% вашего рабочего времени, вы ставите лайкос этому видосу. И на самом деле это не очень-то и здорово, как для взаимодействия с файлами, так и для памяти нашего компьютера. Уверен, что у вас по-любому есть копии одних и тех же документов, фото, картинок из интернета и всякого такого, которые на секундочку могут занимать достаточно большое количество гигов на жестком диске. Однако все эти повторяющиеся файлы, именуемые дубликатами, можно отсортировать буквально за пару минут, удалить их и тем самым освободить значительное пространство памяти на вашем компьютере. В это сложно поверить, но действительно, дубликаты тех или иных файлов на компе могут занимать значительный объем памяти, освободив который можно спокойно использовать под дальнейшие рабочие или учебные нужды. Конечно, искать такие файлы можно в принципе вручную, ну то есть вашими ручками, но на это вы тупо убьете уйму времени, что бесспорно нам не нужно. Существует более простой и эффективный, как мне кажется, способ. А, кажется, уже про рубрику отдельную делать на канале с стиранием всякой дичи. Так вот, существует два варианта очистки. Памяти на вашем компьютере. Первое, используют всевозможные клинеры, которые по большей части способны очищать лишь ненужный системный кэш, который выливается в незначительно по весу количества гигов от слова совсем. А второе воспользоваться приложухой, где есть всего лишь одна кнопка. И она там реально одна, я на полном серьезе. Помните один из прошлых видосов на канале, где я рассказывал про утилиту для восстановления удаленных файлов на компьютере? Если вы не поняли о чем я, вперед смотреть этот ролик. А если поняли, то молодцы и красавчики или красавицы. Вот. В общем, скачивайте приложение 4Dig Duplicate File Deleter для винды или мака на свой компьютер, открываете программу и кликаете на этот здоровый плюс по центру. Далее выбираем папку, которую нам нужно просканировать на наличие в ней дубликатов. В моем случае пусть это будет рабочий стол. Теперь дожидаемся конца сканирования, которое выполняется буквально за минуту, и наши дубликаты уже тут как тут. Остается дело за малым: просмотреть обнаруженные повторы файлов, отметить ненужные галочками и нажать на кнопку удалить. Вуаля! готово! Буквально так на вскидку за пару минут я смог набрать до 100 мегабайт файлов, которые могут выливаться в нехиленькую такую сумму, если все просмотреть довольно тщательно. Как по мне, у программы есть четыре главных преимущества. Во-первых, есть возможность сканировать дубликаты не только фотографий, но и всех файлов любого типа, начиная с фотографий формата JPEG, PNG, заканчивая всеми возможными системными файлами. Во-вторых, сканирование выполняется максимально быстро, буквально за одну-две минуты. а В моем случае вообще вон за. 30 секунд. И я не шучу. В-третьих, перед удалением файлов в приложении можно выбрать как именно это будет происходить. Либо она переместит выбранные дубликаты в корзину, откуда вы сами впоследствии удалите их, либо можете выбрать варианты удаления сразу после нажатия соответствующей кнопки, прямо не отходя от кассы. И в-четвертых, с вас ни рубля не спишут за использование утилиты. Годно? Годно. За такое даже лайки не жалко влепить. Лайки же уже собирали в начале, да? Ну тогда подписчику на канал не будет жалко оформить. Вот. А на сегодня, пожалуй, это все. Делитесь в комментариях, сколько гигабайт вам удалось очистить при помощи удаления дубликатов всевозможных файлов. Ну и ссылочку на всякий случай на приложенку я оставлю в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.